Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белый. И не так давно Jaskil прислала мне на обзор сразу два комплекта оперативной памяти из новой линейки Trident Z Neo, которые мы сегодня с вами протестируем, посмотрим на их внешний вид и также попробуем, конечно же, разогнать. Как вы можете помнить, несколько месяцев назад у Jaskil вышла линейка Trident Z Royal, которую мне уже довелось протестировать. Но по факту Trident Z Neo является неким продолжением другой их знаменитой линейки с более футуристичным дизайном, а именно Trident ZRGB. Но дизайн немножко поменяли и мне кажется, что он стал лучше, ибо благодаря серым вставкам на самих модулях, данные модули впишутся в большее количество сборок и большее количество систем. Но покупают, как вы понимаете, данную память явно не из-за пластика. Покупают ее во многом ради подсветки. И это становится понятно сразу с первого включения ПК. RGB подсветка яркая, красивая, как и всегда синхронизируемая. В общем то, что любят ценители красоты, эстеты и любители моддинга разного рода. Но мне же, как и думаю вам, была интересна не только и не столько эстетическая сторона вопроса, сколько внутренняя начинка, а именно, что за чипы в них стоят и на что они способны в плане разгона. Итак мне достались два комплекта памяти, оба состояли из 8 гигабайтных модулей, по 4 штуки в комплекте, такой набор был вполне обоснован, ибо данная память выглядит лучше всего, когда занимает сразу все 4 разъема оперативной памяти. Первый комплект был на 3200 МГц, а второй на 3600. Итак, на что же они способны? Я проводил тест на двух системах. Первая на AMD, это моя SROC X570 Phantom Gaming 10 в паре с Ryzen 7 3700X. Второй набор железа это 9900K плюс гигабайт Z390 Aurus Master, да знаменитая плата, славящаяся своим разгоном оперативной памяти. Но подождите забегать вперед. Итак память на 3200 оказалась на чипах Sedai Hynix или Hynix, называйте как вам нравится. Для начала я замерил ее показатели в стоке на родной частоте 3200 с родными таймингами 16-18-18, 38-56, показатели были вот такими. Я приступил к разгону на платформе AMD 3200, 3466, 3600 и 3666. Это предел для ее разгона. Предел вполне себе нехилый, в плюс 466 МГц. На 3733 она запускалась, но сыпала кучу ошибок и ничего не помогало. На этом собственно, я попытки роста частоты решил завершить, однако я подумал, что результаты ее можно улучшить и принялся вылизывать тайминги. Как итог удалось сократить латентность до 68 и тайминги до 16 19 19 36 1т, то есть они даже частично уменьшились по сравнению со значениями из коробки. Тут надо пояснить, дабы не было у вас глупых вопросов и глупых комментариев, что на Zen 2, во-первых, скорость записи показывается ниже. Это не ошибка и это неплохо. Для тех, кто не в курсе, что, как и почему, я оставлю ссылку на статью на Overclockers, где вы сможете почерпнуть для себя информацию. Что же до латентностей, то тут есть, конечно, рост задержек, это действительно нехорошо, но это не проблема памяти, это опять-таки проблема архитектуры z 2 и размещение контроллера памяти вдали от всего остального в целом для частот 3600-3800, а это самые ходовые частоты, поскольку напомню, что смысла от разгона памяти выше 3800 на данной платформе почти что нету, ибо идет переключение режима работы FCLK из режима 1 к 1 в 2 к 1, что негативно сказывается на производительности. Так вот, для 3600-3800 задержки на Zen 2 должны быть в пределах от 64 до где-то 70 наносекунд. Лучшие результаты принадлежат конечно же модулям на Samsung b которые уже сняли с производства и оставшиеся модули сейчас стоят порой как почка, так что свой результат разгона я характеризовал бы как в принципе средний. Что же касается разгона на платформе от Intel, то тут результаты были несколько лучше. Память удалось разогнать до 3800, то есть получить прирост в 600 МГц. Тайминги после вылизывания стали 17, 19, 19, 36, 56. Гигабайт сделал что-то нереальное с биосом Aurus Master, одну из худших плат по разгону памяти, и смог исправить многие косяки в 10 версии биоса. Поэтому действительно можно сказать, что ребята потрудились, и действительно ситуация с памятью стала намного лучше. Что же касается второго комплекта памяти, то он был на 3,600 с таймингами 16, 19, 90, 19.39. Данная память оказалась на чипах d Hynix, которые встречались до этого очень редко и по ним очень мало информации. Вначале я принялся тестировать комплект на платформе AMD и столкнулся с тем, что модули не запускались на XMP профиле, хотя казалось бы ее поддержка была заявлена производителем как материнской платы, так и самих модулей. Даже когда я руками пытался выправить тайминги, она вроде запускалась, вроде проходила все тесты, но были постоянные какие-то колдбуты, ребуты и двойные старты, что выводило меня из себя. Я уже начал думать, что что-то не так с памятью. Но стоило переставить ее на Z390 Aurus Master, как она взяла 3600, 3700, 3800, 3900 и наконец 4000 МГц. Повылизывав в тайминги, я в итоге за 7-8 попыток получил очень неплохие результаты, то есть 4000 мегагерц, тайминги 17, 21, 21, 38 2 t Конечно, есть еще к чему стремиться, но уже вполне себе хорошо. Так что в прирост в 400 мегагерц оказался очень даже неплохим. При этом отмечу, что напряжение даже при разгоне до 4000 МГц не поднималось выше 1,42 вольта, что означает, что память работает во вполне щадящем режиме. Что же до причин, почему память не запустилась на Asrock X570 Phantom Gaming 10, то я обратился к ребятам из техподдержки Asrock. Они протестировали такие же модули, на той же плате, с теми же чипами d и у них все работало. Короче, опять какая-то компьютерная магия, черт ее возьми. И вот, друзья, когда видео должно было уже выйти, у меня появилась возможность проверить данную оперативную память на другой X570 от Gigabyte, а с другим процессором 3 70X И запустилась она без проблем, так что можно сказать, что это был какой-то единичный случай несовместимости с чем-то из моего железа С чем конкретно, к сожалению, так выяснить и не удалось Но винить в этом производителя материнской платы или оперативной памяти нельзя, потому что для этого нету ровным счетом никаких предпосылок ну мы давайте подведем итоги. Да, память красивая, да, она производительная. Однако опять-таки нужно понять, что производительность будет зависеть от вашего железа и от начинки, то есть чипов, которые вам попадутся. Ибо тут возможно наличие даже чипов Samsung b в некоторых вариациях модулей, каких вы сейчас видите у себя на экране. И опять-таки производитель оставляет за собой право все это дело поменять, так что тут, друзья, лотерея, как и всегда. Но все равно, как мы убедились, даже модули на Sedai Hynix и Didai Hynix, они вполне неплохо гонятся на примерно 400-600 МГц, что, согласитесь, является очень хорошим показателем. Единственный краеугольный камень – это цена, которая, конечно же, выше, чем у вариантов без RGB-подсветки. Я думаю, что это ясно как день. Каких-либо еще минусов я придумать тут даже не могу. То есть их в принципе нету. Ну а если вы решите купить себе данные модули, то заглядывайте в магазин Computer Universe. Ссылка на него, а также код на 5 евро скидки будут в описании. Там вы найдете данные модули памяти по достаточно лакомым ценам с очень хорошими скидками. Всем еще раз, друзья, спасибо. Дабы не пропустить новые ролики, подписывайтесь на канал и жмите колокол, чтобы быть в курсе выходящих видео. Ну а у меня на этом все. Всем удачи и до новых встреч!